Всем привет, с вами Макс Репьев, и в последнее время очень много людей интересуется покупкой частного дома поближе к Сириусу для того, чтобы пользоваться всей его инфраструктурой. Это гимназии, это рестораны, это концертные площадки, спортивные площадки. И здесь мы с вами посмотрим вот такой дом, который действительно очень близко находится. Сначала посмотрите трекинг, как до него добираться, а потом мы с вами посмотрим, как он выглядит. Итак, сам дом у нас 280 квадратных метров и участок 8 соток. Здесь есть дом, бассейн, вот такая летняя кухня. И есть очень правильное место для того, чтобы разбить свой огород и получать... Огурцы, помидоры свежие, прям с заднего двора. И очень правильное решение здесь то, что это все не засажено. Вы можете реализовать здесь весь свой творческий потенциал по высаживанию различных культур, клубнику, огурцы, помидоры, зелень, петрушку, и прям отсюда сразу на стол получать свои продукты. Решение очень хорошее, и самое главное, что это такой закуточек, который спрятан от общей зоны самого дома. Мне кажется, выглядит очень хорошо. С левой стороны у нас есть летняя кухня. Она в такой предчасовой отделке и тоже дает вам большой плацдарм для реализации своего творческого потенциала. Вы можете скомпоновать ее как угодно. Поставить здесь обеденный стол, у вас есть просто выводы под коммуникации, туда встает сама кухня, и дальше вы размещаете все, как хотите. И при этом в любую непогоду с семьей вы можете собраться здесь. При этом она расположена в очень правильном месте, здесь напротив бассейна, то есть вы на заднем дворе можете со своей семьей собираться, кто-то будет плескаться в бассейне, кто-то здесь будет готовить, там еще гриль есть, мы до него доберемся, а кто-то будет загорать. При этом соседи вас не видят вообще и не видят люди, которые проезжают там мимо этого дома, благо здесь очень, кстати, крутая дорога и действительно очень хорошо добираться, но мы это с вами посмотрим чуть попозже. Задняя территория, значит, выполнена у нас вот так. Здесь бассейн, он с подогревом, есть шезлонги и по периметру в горшках у нас высажены туи. Плюс здесь еще есть подсветка, то есть вечером, плюс бассейн подсвечивается. Все будет действительно красиво и замечательно. Есть качеля вот такая. А с этой стороны у нас расположен гриль. То есть кто-то будет релаксировать здесь, а кто-то будет релаксировать возле гриля. Потому что вы знаете, когда хорошая техника, то готовить на ней одно удовольствие. В общем, вот такой набор. Все здесь новое еще ни разу не использовано эстетичная красивая и самое главное приятное в эксплуатировании также под крышей то есть в любой дождь все это можно приготовить но есть еще вот такая зона которую можно использовать для утреннего кофе давайте наверное пройдем вокруг посмотрим как выглядит у нас остальная территория сюда у нас значит паркуются машины если недостаточно будет основной части ну и сам по себе участок посвечивается вокруг это основная входная группа, основная въездная, подъездная группа. Здесь у нас калитка, умный дом, все дистанционно открывается. И здесь спокойно у нас размещаются две машины. Раз, два, можно, конечно, и третью засунуть, но это, наверное, уже в ту историю. Основной вход в дом, но мы с вами зайдем все-таки изначально с задней территории, для того, чтобы посмотреть, как открывается у нас вид на нее. Но очень правильная компоновка, согласитесь. Бассейн, летняя кухня, барбекю, огородик там свой. Смотрится хорошо. Заходим в сам дом. Он действительно человеческий. И когда мы с вами поднимемся на второй этаж, вы убедитесь, насколько с комфортом там сделаны спальни. И как я уже сказал, что сам дом у нас весь будет в предчастовой отделке, то есть вы здесь реализуете весь свой план по дизайну, вам даются хорошие стены, хороший монолит, а дальше вы уже создаете картинку, какую хотите. Вот такого размера здесь большая кухня-гостиная. Все, что угодно здесь размещается. Это часть санузла. И есть вот такая гостевая комната. Не обращаем вот на это внимания. Вообще никак. При этом здесь еще есть своя зона санузла. Мы не будем сюда заходить, просто вы знаете, что она есть. Мы посмотрим с вами правильность компоновки спален на втором этаже. Вы прям поймете. Еще один санузел. В принципе, здесь можно сделать гардеробку, но есть вывод под канализацию. Можно заглушить, сделать гардеробную часть, если в этом есть необходимость. Здесь у нас такое подсобное помещение под лестницей. Все что угодно прячется. Ну и такой шкафчик для хранения приправ. Очень много, кстати, домов в Испании делают вот такие шкафы для того, чтобы хранить приправы, какие-то соления, что-то в этом духе и использовать их на кухне. Кухня, как вы понимаете, здесь большая, при этом с большими окнами, с выходом на задний двор с видом. Можно контролировать все, что происходит и, ну, во-первых, наслаждаться. Здесь действительно все хорошо. Пойдемте поднимемся на второй этаж. Он будет у нас представлен тремя спальнями, и все три спальни будут санузлами. Очень правильная компоновка. Поднялись с вами на второй этаж. Наверное, давайте начнем с основной мастер-спальни. Она здесь занимает пол этажа. Вот такое место отдано под санузел. Он здесь большой. И по вот этим колоннам можно закрыть и сделать проходную гардеробную часть. Ну и соответственно в этой зоне Вы размещаете двуспальную кровать Прикроватные тумбочки И у вас остается хорошее пространство Для того, чтобы она была свободной Плюс телевизор Отсюда, кстати, еще открывается хороший вид на море Есть выход на балкон И море прям такая очень весомая полоска Сегодня оно, конечно, сливается Но если присмотреться, можно Но оно прям большое Вживую, когда приедете смотреть Все увидите Пойдемте посмотрим остальные из спальни Вот это самая маленькая вроде заходишь, да, кажется, что она небольшая, но при этом здесь есть такая же проходная часть для гардероба и есть собственный санузел, в котором размещается и ванна, и все туалетные принадлежности. Плюс еще есть выход на балкон. Вообще все спальни будут с выходом на балкон. И пойдемте посмотрим третью спальню. Она тоже не маленького размера, можно в принципе ее сделать мастер-спальней. Здесь у нас... Нужно находится в этой части И также есть балкон С видом на обратную территорию На бассейн И с видом на горы Давайте поговорим о деньгах Но перед этим давайте я еще раз вам напомню Здесь у нас 8 соток земли Бассейн Вот такая летняя кухня Сам дом на 280 квадратных метров И 12 минут до Сириуса Именно до кромки моря добираться на автомобиле Плюс действительно хорошая дорога Дом на сегодняшний день стоит 95 миллионов рублей. И я не буду сейчас говорить вам, что это предложение стоящее, нужно его рассмотреть. Брать те, кто рассматривает недвижимость поближе к Сириусу и хотят частный дом хорошего качества, Понимают, сколько стоит это место? Понимают, сколько здесь дома. И вот именно для них здесь есть вот такое предложение, которое я предлагаю им рассмотреть. И если это предложение этим людям нравится, то все ссылочки для них указаны внизу в описании к этому видео. И также я рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, куда мы выгружаем оперативную, срочную информацию, также те варианты, которые у нас появились, они там уже есть и появляются они там очень быстро. Поэтому, если хотите информацию получать быстрее, чем она выходит на YouTube, то ссылочки указаны внизу. Подпишитесь на наш телеграм канал. Ну и если вас заинтересовал этот дом, то мы с вами можем поступить двумя способами. Наши менеджеры могут показать вам его дистанционно по видеопрезентации, либо если вы находитесь в Сочи или в ближайшее время сюда прилетаете, то они могут вас встретить и привезти сюда, показать это все вживую. Вы пройдете, посмотрите, поддвигаете окна, посмотрите все это размеры, посмотрите на море своими глазами. Это очень важно, потому что камера сильно сужает размеры Посмотрите, как выглядит бассейн, потрогайте в нем водичку, полежите на шезлонге. Возможно, что-то приготовите даже на барбекю-зоне. Посмотрите, какого размера здесь действительно спальни, как они выглядят и что сюда реально влезет. Потому что человеческий глаз это видят все по-другому. Посмотрите на горы. В любом случае, когда вы смотрите объект живую, вы понимаете его размеры. Камера, к сожалению, размеры не передает. В общем... Все ссылки указаны внизу в описании к этому видео. Господа, с вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и...